Но я не знаю, как гидрофон. Я себе включила. Видео. Угу. Ну и пусть будет, да. Смотрите, что вы делаете. Вам нужно иметь кукурузную муку либо кукуру... гречневая мука. Угу. Если нет кукурузной, а можно сделать гречневую. Вы берете обычную гречку, ее на кофемолке и вот вам мука. Угу. Вот, то есть мы имеем а, либо гречневая, либо кукурузная, пол литра молока. Первое оливковое масло и желательно, конечно, иметь еще а, кокосовое масло. Если кокосового масла нет, можно заменить ну, чем-то. Но кокосовое масло, оно срабатывает очень круто, очень замечательно. Что вы делаете? Вы находите время, потому что на это нужно как бы ну, побольше времени. Ну, хотя бы часик. Что мы делаем? Мы идем в ванную. Если нет ванны, например, если это у меня кабинет, то я прям в кабинете творю. Если нет, значит, все равно я здесь в ванне делаю, а не дома, например. Ага. Да? Но вы найдите времечко, где там что-то как-то у вас там. Заходите в душ. Первое. Берете оливковое масло. Лучше работает оливковое масло. И оливковым маслом, сколько пойдет, ну, у кого 50 грамм, у кого-то больше, у кого-то меньше, то есть в uh -huh. зависимости от. Купите самое такое приличное оливковое масло, потому что оно будет идти на ваше тело. И оливковым маслечком сделайте так, чтобы тоже все тепленькое было. Потому что когда оно холодное, когда все подогреть <смех> да лучше угу. молоко особенно подогрейте молоко. молоко особенно молоко быть да. угу. вот. и вы начинаете смазывать начиная от кончиков пальчиков ногтей на ногах и потихонечку начинаете наносить маслечко. Uh -huh. То есть такое впечатление, как будто вы берете лопаточку и лопаточкой наносите. Да? То есть левая ножка, затем правая ножка, потом попа, uh -huh. потом пузик, потом спинка, потом грудь, и только потом ручки. После uh -huh. рук идет уже голова и уже шею. Хорошо, ушки. Ну, заливать, конечно, туда не надо, но смазать uh -huh. вот это все. Uh -huh. uh -huh. Затем вы берете муку. муку. Либо кукурузная мука, но ну, она продается. Да. Либо гречневая, как, что понравится. Угу. И точно так же от кончиков ногтей на ногах. На масло сверху, да? На думаю? масло сверху. Ага. И получается так, как будто бы, знаете, муки нет. Есть только ваше тело а муки нет uh -huh. и опять начинаете левая правая попочка пузечка спиночка грудочка ручечки и шейка головочка uh -huh. поняла uh -huh. затем берете молочко молочко делайте теплое Это я вам сразу говорю теплое молоко берите потому uh -huh. что при том так хорошо подогрейте чтобы было приятненько uh -huh. потом берете молочко и точно так же как наливаете в ручечку и опять как будто лопаточкой вы вот вверх вверх вверх точно так же. левая правая попка животик спинка грудь ручки шейка голова ага. угу. молоко у вас например осталось ну почему-то осталось да. вы его берете и шарах на волосы полностью наливаете угу. его. когда мукой проходим мы волосы тоже мажем это Всё. все побакнуло угу. затем это практика ну можно в принципе постоять в ванной постоять в ванной. Пару ну, хотя минут. бы 7 минут. 7. Но практика показывает, не Холодно будет. Да. А, у меня для этого, для этой цели у меня есть специально махровая простынь. Угу. Я заворачиваюсь. Здесь у меня большая, да. Да, отлично. Заворачивайтесь махровой простыночкой, одеваете топулечки. Хотите в ванной стойте, хотите, выйдите на кухню. Ну, в зависимости угу. от. И попейте чего-то Тёпленькая вода. Мне в это время нравится какао пить. Угу. Иногда мне хочется травяной чай, иногда просто теплую воду. То есть от, вот слушайте себя, что вашему организму что хочется. хочется да. угу. Иногда это было уже 23 часа, а мне захотелось кофе, притом латы. Угу. Хочу, потому что там молоко. А я вот люблю горячее молоко вечером пить. Вот Мне попейте, да, тоже, да, попейте молочка, добавьте угу. туда меда или чего-нибудь, и помурлыкайте выпила чашечку молочка или там чего какой-то жидкости, и пошла это все смывать, угу. все под душем смыла. Если знаете какие-то молитвы, вы можете проговорить молитвы. Если знаете какие-то мантры, проговорите мантры. Если знаете там еще чего-то там какие-то заговоры, приговоры, заклинания там или еще там что-то, тарахтите себе на здоровье. Угу. Смыла это все. Волосы замотала и уже вытираемся. Но опять-таки вытираемся не вот так, растираемся, да, uh -huh. как мы там uh -huh. слева uh -huh. направо. Uh -huh. да. А просто промокните это все. Если все прекрасно, все хорошо, вы должны булочкой пахнуть. Прямо булочкой, булочкой просто, ну, хоть возьми и съешь. Uh -huh. А бывает запах не булочки, а какой-то прокиши. Uh -huh. Если запах неприятный, то повторите процедуру хотя бы через день, потому что выходит какая-то вытягивается что болячка. Что-то выходит, да. да. А, Еще раз сделайте. И у -у -у -у. вот когда вы уже пахнете булочкой. Я, кстати, вот чувствовала запах, вот у меня есть вот здесь какая-то штучка такая. Я его все время, жировичок, наверное, у -у -у. я его все время так. И вот мне не нравится вот этот кисловатый какой-то запах, вот мне кажется, Да, что... это, это именно липома, она именно так кислым пахнет, да? такой кислопритерный, У -у -у -у. Там, аж да. сладковатый какой-то да. кислый. Там. Это да. обычная липома, она не безвредная, она без всяких там, это не онкологическая, это... У мамы моей была тоже вот а -а -а. здесь на груди, такая большая, он вот. а у меня такой маленький. Я говорю, ну, передается. Ну, не нет, есть просто выход. Есть выход этому жировику. И слава тебе, Господи, плохо, когда нет этого выхода. Естественно, когда оно там его. бурлит в своем собственном соку. Угу. Вот. Если, опять-таки, <свят> присутствует какой-то запах, вы, пожалуйста, еще раз повторите. Вы должны пахнуть. Вкусной-вкусной булочкой. Прямо да, угу. вот, прям вот какой-то печенькой вот таким вот должны пахнуть. Да? То есть все хорошо, все замечательно берете вы. Если есть кокосовое масло, вы мажетесь кокосовым. Сверху, масло, да? да? Вот сверху. это все смыло? Вот, вот все смыло, вы уже сухонькая, угу. вот не сухая, а влажненькая такая. Угу. Вы наносите кокосовое маслечко. Ну, волосы, конечно, смотрите. Но в нашем магазине продается. Я, я, сейчас даже да, я даже видела в Еве, но мне, например, его привозят из, а, это натуральное, конечно, это, конечно, отличается от всего, угу. но ну, мне нравится, очень классно. Вот, и можете с этим укладываться спать там, а там уже как хотите, то есть, и вы посмотрите, будет такое впечатление, как будто вы избавились, ну, от тонны две... Хлама какого-то. Да? да, вот знаете, вот этой зашлакованности. А на самом деле мы намазали чем? Оливковым маслом, потом мука, потом молоко. Посидели, выпили чего-то тепленького смыли и нанесли кокосовое масло. Это, конечно, супер. Когда лучше делать? В какое время? Лучше, конечно, это пятница в день и в час Венеры. Пятница это день Венеры, день красоты. Если женщина занимается сексом в пятницу, Венера ее накажет. Накажет как угодно, болячками, какими-то, ну чем угодно, чем угодно Венера ее накажет. Но если у мужчины есть секс в пятницу, она его вознаградит. мне интересно. Понимаете? Вот так. Несправедливо. Что говорит пятница? Пятница говорит, Венера говорит. А давай-ка ты займешься своим телом, чтобы ты была красивая. Mm -hmm. И самое смешное, что до 23 часов вы должны заниматься в пятницу своим телом. То есть пусть это будет с 21 до 23, или там какое-то вещи. Mm -hmm. Но до 23 часов заниматься сексом женщине категорически запрещается. Есть, mm -hmm. Она до 23 надо. Накажет. Понимаете? Вот накажет. Мужчине наоборот. А мужчине уж. наоборот. Вы понимаете? Вот в пятницу почему? Знаете, вот они говорят, пятница пришла, развратница или как они там mm -hmm. говорят? Развратница. Правильно. Женщине будет плохо, а мужчинам а мужчине... будет, ху, да? Mm -hmm. То есть вот таким вот образом. Но раз вы это услышали, значит, вы уже умненькая стала. Mm -hmm. Еще мудрее. Mm -hmm. Да, мудрее. А вот после двадцати часов, пожалуйста, сколько Можно. вам? Да. Но до 23 часов... Не надо. Это просто пятница табу. Проверено. А мы даже делали специальную практику, как, ну, я же занимаюсь метафизикой. И вот мы, вот кто, женщины, девчонки, занимаются в пятницу, у них то одно, то второе, то третье, то какие-то вопросы, какие-то проблемы. То есть какие-то проблемы вот маленькие, они... Раздуваются в большинстве. Из мухи слон просто. А кто вот держится до 23 часов? Класс. Всё, и стройненькие, и красивенькие, и глазочки, и все такие, уху, такое вот, знаете, как... Венеры. Ну, Венеры. приятно посмотреть. Поэтому, знаете, как печалька, что нас этому никто не учит, понимаете? Да. А, да, а у нас кажется, что пятница, все, и понеслась душа в рай, завтра да. выспаться. Да. Нет. Пятница накажет именно с собой и надо... да, с собой, до 23 часов. А вот после вот этого всех процедур, там, да, пожалуйста. пахнет булочкой, да? да? Пахнет Спасибо. Да.